В Ипатьевской слободе по улицам водят коня, На улицах пьяный бардак, На улицах полный привет, А на нем уста из-за льда, На нем винец из огня. Он мог бы свалить этот город, Но города в сущности нет. Когда-то он был другим, Он был женщиной с узким лицом. На нем был черный корсаж, И в корсаже спрятан кинжал. И когда вокруг лилась кровь, К нему в окно пришел гость. Когда этот гость был внутри, Он тихо, спокойно сказал, Не бей, вина гертула, Пьянство не крат Нажрёшься в хлам и станет противно соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, якорь не ведет, А ежели поймешь, что самца не рвана, так печаль пройдет. Так пускай проходят века, по небу едет грехам, И всем, кто поднимет глаза, И из лодочки машет руками. Пускай на сердце разброд. Но всем, кто хочет и ждет, Достаточно бросить играть, И сердце С улыбкой споет. Не пей вина, гертруда, Пьянство не красит дам. Напьешься в хлам И станет противно соратникам И друзьям. Держись сильней за якорь, Якорь не подведет, А ежели поймешь, Что сам царь не рван, Так вся под печаль пройдет. Не пей вина, гертруда, ты не красит да, в хлам и станет противно соратником и друзьям. Держись сильней за ягоды, я горь не болен и ведёт, а ежели пойду, что сам саранервана, так у всякой печаль.